Как выглядеть и чувствовать себя на миллион? Начнем. Душ. Начинайте день с того, чтобы освежиться. Шампунь. Кондиционер. Гель для душа. Смыть. Гигиена рта. Господа, ваша улыбка – это ключ. Позаботьтесь о ней. Чистить зубы щеткой. Нитью. Ополаскивателем. Отбеливать каждые два месяца. Бритье. Сначала крем. Затем брить по щетине. Повторять, пока кожа не станет гладкой. Не забывайте про лосьон после бритья. Забота о коже. Господа, вам надо заботиться о своем самом большом органе. Умывайтесь. Очищайте мертвую кожу два раза в неделю. Увлажняйте ежедневно. Делайте так, чтобы волосы выглядели хорошо. Продукты. Расчески. Стиль. Господа, хотел бы прервать это видео на пару мгновений хочу рассказать вам о Вайтаман. Это моя компания, которая в Австралии производит, пожалуй, лучшие продукты для ухода на основе натуральных органических ингредиентов. Продукты, которые помогут вам ухаживать за собой. Это средства для очищения кожи, лица и тела, маски для лица, скрабы для кожи, чтобы удалять клетки мертвой кожи, сыворотка для кожи вокруг глаз, это помогает убрать мешки под глазами. Наш секретный продукт, который защищает кожу – увлажнитель для кожи, который быстро впитывается. Он помогает коже выглядеть свежо. Еще у нас есть масло для бритья, также самый лучший гель для бритья и, на мой взгляд, самый прикольный натуральный охлаждающий гель после бритья. И, конечно, специальный увлажнитель для лица, который разработан для мужчин, как вы. Если вы хотите сделать крутую прическу, если вы ищете специальный шампунь, если у вас жирная голова, или наоборот сухая, или тонкие волосы, у нас есть для вас продукт. Мне нравится заниматься развитием этой компании. Я рад, что у меня есть такие хорошие продукты. Можете глянуть на то, что мы делаем, буду рад вашей поддержке. А какие продукты Вайтамон вам интересны? Ответьте в закрепленном комментарии. Нижнее белье. Зачищайте свою более дорогую одежду от пота. Прячьте свое нижнее белье. Правило V-образного выреза. Носки. Подбирайте под штаны, ну или под обувь. Ну или можете выделиться и повеселиться. Рубашка. Белая, формальная и в то же время разнообразная. Голубая – это классика. Паттерные и яркие цвета – casual. Брюки чистые и глаженные. Ремень. Подбирайте металл к металлу. Сочетайте кожу с кожей. Галстук. Кэжуал. Нужен небольшой узел? Тогда используйте 4 руки. Нужен узел побольше и более формально и симметричный? Тогда используйте винзор. Хотите узел, который никто не носит? Тогда используйте Тринити. Кстати, под видео вы можете найти ссылку, где я рассказываю, как завязывать эти узлы, и даю дополнительную информацию по ним. Пиджаки. Стройнит ваш силуэт. Усиливает ваш образ. Когда стоите, застегивайте пуговицу. Когда садитесь, расстегивайте. На пиджаке с двумя пуговицами застегивайте всегда только верхнюю пуговицу. Пиджак с тремя пуговицами всегда застегивайте центральную, никогда не застегивайте нижнюю, а верхнюю – по желанию. Аксессуары и карманные платки – всегда. Начальный уровень – это президентский стиль. Для опытных – это стиль батрушка. Клипса. Простой способ добавить близко вашему образу. Часы. Никогда не покидайте дом без них. Дело не в том, чтобы знать, который час, а в ваших отношениях со временем. Контроль. Убедитесь, что все на своем месте. Ну а теперь скажите, боже, я выгляжу хорошо. Ну а теперь вперед, на выход за победой. Какое видео смотреть далее, как насчет 10 правил стиля, которые должен знать каждый мужчина?